Ребят, поставьте лайк. Смотрим Карину. Девушка, здесь что? Что, И выгнала какую-то тетку. Да, нельзя заниматься Да, конечно, можно заниматься. Просто, блин, мне тоже нужен. Карин, посмотри, как красиво там. Я вижу, вижу. Ты только жрёшь, ты никогда не смотришь. Еда красивая очень бесплатное видео. Катер, море и горы. Обалденно. Просто обалденно. <свист> а, ну как ты жаришь? Знаешь, я тебе покажу, как надо жарить. Смотри, вот это мясо, чтобы было прям точно, понимаешь? Надо получить снаряжение. Карина, ты не <свист> в Армении. <свист> а <Ай>, не мель. <свист> Карина, смотри, я рыбку поймал поймала! Карин, мы ее из отеля привезли. Это я поймал. А че, в отеле рыбочку, рыбку дают, что ли? Для жарки. никто ничего не вез что из отеля. Да, да. На катере. Она поймала. Я Она поймала. поймала. Испугал девочку спящую Сука такая Чайка Карина Прекрасно Почти такой же Сторис у Жени Вау Красота Просто Красота Красиво сука вот и я говорил. Ну и дал смотрим тоже. Танцуй как чувак. Новый трек, да вы. Подписывайся с ним в ВК канал. Скорее переходи ко мне и подписывайся. Не, чуть не пухнул. Я вас спас. Можете идти. Смешно. Давочка что-то потеряла. Что потерял, давочка-то? Да? Ты что делаешь? Да я тебя вези еще. Садись, попадайся. Садись, пойдем. Вот эти четкие, заверни. Так это же ваши. <смех> Конечно, мои... Попутался, ботиночки свои попутал. Хотел еще раз купить. Я просто балданов захотел. Не обчи, а не вчи играть сегодня с Арсенал Тула. Между прочим, матч лиги Европы сегодня в 2000 ребят, не пропустите. Также по промоходу коду по бонус 6500, как всегда. Видимо, трек записывает на студии. В принципе, вот такие дела на сегодня. Смотрим Карину. Малышка, прости, не сегодня. Пацаны, я их. А Каринчика не баба, конечно. А что, широкая, что ли, нормально ходить можешь? Я сейчас парнисом позвоню и тебе вообще пипец. Ну давай, звоню. Киса меня обидел. Испугались, поданцевали обратно. Я придумала, да? Так, надо тебя ударить, да? Ай, ай, ай, ай, ай! Только дай, и будет бить постоянно. Ребят, завалили мне вопросами про операцию, что со мной было, что случилось. Я сняла очень большое видео, где я рассказала абсолютно все, что за операция, как сейчас, обстоят дела. Кому интересно, свайпайте, приходите. Нам, конечно же, интересно, мы будем смотреть. Смотрите. Давай сейчас сделаем? Давай. Стой, ты что, высыпешь, что ли? Где? Даша, в мочи. Как? О, показалось. Показалось. Ничего не показалось, просто избавилась. Нужно в ту сторону вставить, потому что там платье слева. Ну, блин, ну неужели это так сложно? Я понять не могу, ну. Но... Ну, что ты залишься, Да ничего, потому что... Не увидела, наверное, как съемка в любой момент может быть. Камера э, сразу так агрессивная. Сделай фотку мне. Карен, ты еду. я за рулем. Не, ну сделай фотку, потому что я не был на ладошке. Я фотку. не буду этого делать. Да вот крутые же фотки получились. Нас два раза сука из-за тебя гайцы остановили. Не важно, фотки же крутые. Фотки действительно крутые. И у них стоит. Евгений Степанович. Степанович я. Блин, смотри, как красиво. Да, очень красиво маникюр сделала. Небо, Калина, небо красивое. Такого же цвета, как мой маникюр. Пуфинка ты, Пироженка. Кто пироженка? Х как собачка или, я не знаю, как кошечка так сделать. Опасная пироженка. А, слушай, а можно я куплю вот эту платье, которое мне понравилось? Да. А можно я сумку еще там куплю? Да, я карьер просто... возьму. А можно я еще стриптизер закажу? А? И ничего, ничего. Это было лишнее. Взяла и пошутила. Ненавязчиво. Братан, Минздрав предупреждает. Буря, Хорошо, что есть Гоша. Взять ли он воды налит? Историс снят. И красивый смек армян. Зачем ты? Да, Давид! Давид! Вопросы есть, это всё спизжено! Еще что-то хотел услышать, да? Да, это Давид! Не пойму, густые коробки или целые? Это Давид куда? Всем привет! Человек уехать не может бездорожить? Да, бездорожить уехать. Ну, не знаю, наверное, да. Ну и в конце посмотрим видео Карин, которое выложил вот в Телеграме. Оно не шуточное, я не буду комментировать. В общем, друзья, начну с самого начала. Стала меня беспокоить одна штука, как я не знаю, типа как нарост или как ты говорят, типа киста или что-то такое. И я сходила, сдала все анализы. Вот, мне сказали, что я абсолютно здорова, что ну я сдала просто все-все, которые могли только быть анализы. То есть и по-женскому гормоны, и все-все-все. Вот. И кровь там во всех планах. Мне сказали, что у меня все идеально, у меня отличные гормоны, все в порядке, все отлично. Вот. И, ну, естественно, я сдала, сдала сразу на Можно ребенка уже зачевать? Чего вы мы... зажидать-то, мое ну. Как на все вот это вот мы сказали, что никакого расположения крабу их даже быть не может, и у родителей, то есть нет ничего такого, ну типа, так сказать, предлосположен. Предлос... Короче, просто вообще нервничаю волнуюсь. Сейчас об этом говоря, не хотела вообще об этом говорить, но в связи с тем, что очень многие просили об этом рассказать, сейчас об этом рассказываю. Предрасположенности нету. Вот. А в итоге сделала УЗИ. И оказалось, что это действительно какая-то, ну, какое-то образование, какая-то опухоль. И вот мне нужно было ждать две недели до, до, до операции, и после операции отправляют на гистологию, по-моему. Ну, короче, где ее разрезают, смотрят и смотрят, что это за клетки. Вот. И вот эти две недели я жила в таком очень странном состоянии. Честно говоря, в такие моменты не понимаешь, типа, ну, начинаешь задавать себе вопросы, за что, почему, почему я. Это, наверное, ну, не знаю, каждый проходил через это, когда сталкивался с какой-то такой жесткой ситуацией жизненной. Для меня это было, ну, таким большим очень стрессом, но при этом я никому ничего не показывала, меня уже вот только развезло в тот момент, когда именно, ну, когда уже после операции, в плане того, что уже начала очень сильно нервничать, вам это показывать, так старалась не, это, не показывать это. Просто вы все задаете вопросы, говорите о том, что вот, ты не рассказываешь, а, ну, такое, так-то очень непросто рассказать, потому что то, что ты испытываешь ну, да. никому, вообще желаю, желаю вам всем здоровья, потому что здоровье это самое главное, никакие деньги, никакая слава, ни... вообще ничто, это ничто по сравнению с тем, с чем сталкивается человек, когда у него случается что-то со здоровьем. Помните об этом. И самое главное, ну, в какой-то момент в итоге оказалось, что сдали гистологию, оказалось, что все нормально, но типа доброкачественное, вот. И то, что такое бывает, и особенно у женщин от нерв, а и в итоге, в итоге из-за чего все это произошло, это произошло от нервов. То есть мои анализы абсолютно, то есть я настолько мне сказали очень мало таких здоровых людей, действительно, и то есть это могли быть только нервы. Ну и, соответственно, какое-то, возможно сказать, там, не знаю, может быть, курение, там тоже кальяны или солярий, то, что я пишу. Ну, я сейчас уже много пытаюсь разбираться, из-за чего это могло быть. Но самое главное, мне сказали, что это из нервов у женщин, в большей части это из нервов. А я еще та истеричка. Ну, то есть я постоянно нервничаю по поводу съемок, по поводу работы. Вообще очень тяжелый был год. Вот, поэтому, девочки, не нервничайте. Не нервничьте, берегите свое здоровье, мужчины, а вы не заставляйте своих дам нервничать. Не будем, потому что девочки очень тяжело переносят все нервные штуки, они действительно переживают и нервничают. В общем, к чему все это такое да. большое длинное видео? Почему? К чему? Потому что все, что вы делаете, вернется к вам потом здоровьем стопудово. Ну то есть всегда думайте и знаете, что если вы что-то делаете, плохое. Оно, скорее всего, вернется к вам именно ну, чем-то не очень хорошим в плане вашего организма. Поэтому следите за собой, любите себя, свое тело обязательно ходите, проверяйтесь, вот. И сейчас я чувствую себя хорошо, действительно, сейчас все в порядке, вот. Я опять же все сдала, все посмотрели, все замечательно. То есть это просто вот сбой гормональный в организме. Но было страшно. Ну, чтобы вы понимали, прям я уже я уже думала, как я буду. Ну, я, я просто делюсь с вами тем, что я реагирую. Как мы думала, с тобой -то без веселья сейчас? Если что-то говорит, что вот я подумала о том, что буду делать что-то там... как... Короче, я прям думала, как я буду менять свою жизнь, если вдруг. И вот это очень страшно. Поэтому, еще раз повторюсь, любите себя, ухаживайте за собой, следите Будем. за собой. Когда сталкиваешься с такой ситуацией, становится уже поздно. Всех люблю. спасибо за просмотр всем пока будем оставайтесь на линии будем дальше пилить видео.